Мы приехали сейчас к Екатерине Уколовой, это интересная девушка-предприниматель. У нее своя собственная компания, она помогает другим бизнесам решить всякие проблемы с продажами, повысить их уровень продаж, ведет различные тренинги именно по продажам. Я очень скептически отношусь к любым бизнес-тренерам, но она не бизнес-тренер, она владеет именно механиками, методиками, построением, системным построением отдела продаж. В общем, задам правильный вопрос вытащим из нее полезную информацию. Так что если вы готовы и а, вам нужно, у вас есть проблемы с продажами, то это тот контент, который вам нужен. Пошли. Вот, друзья, Екатерина Уколова, эксперт по продажам, женщина-предприниматель, что немаловажно. Цифры, какие у тебя обороты, прибыль, да, сколько конечно, ты зарабатываешь? Я могу сказать, да, у меня где-то 120 миллионов в этом году, я да. думаю, где-то мы 10 сейчас месяц сделаем, где-то ну, 4, может, на их. И никто из специалистов по продажам такие обороты в России не делает? Я думаю, нет. Поэтому ты номер один. Да. Амбициозно. Ну, а на самом деле у меня клиентов, допустим, у меня сейчас учится клиент у которого обороты 14 миллиардов рублей. Эта компания занимается всякими химическими ну, веществами, да. поставляет их на заводы по производству порошка, там еще чего-то. МТТ у меня занималась, Софтлайн, ага. э Элькот, может, знаешь, это номер один по продаже да, консультанта да, плюс. Конечно, да. Что у меня уже более 3000 человек прошло обучение, рассказали, как ага. работает их отделы продаж, и я просто это все заново рассказываю другим ага. людям. И они повышают за счет этого эффективность. Вы замеряете то, что было и то, что стало? Да. Ну, допустим, вот краски Дюфа у нас учились. Компания. Это с ежиками такие краски. Mm -hmm. Знаешь, строительство? Да. Вот. У них плюс миллиард. После нашей программы. И благодаря вам. Нас, да, да. У нас есть с ними кейс записанный. Соответственно, они говорят, да, спасибо Ойли, большое. Они к нам. У нас две программы есть. Одна по продажам, другая по увеличению прибыли. Uh -huh. По увеличению прибыли как раз мой муж. Они оба прошли. У них такой результат. Есть.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 Честно. Просто чтобы не было, что это бесплатно, и вы тогда ничего не будете Нет, делать. Бесплатно не работает, я с тобой согласен. Просто обычно, знаешь, вот я общался с некоторыми, мы по телефону с тобой говорили. Тренерами тренер по продажам, говорит, я там, я говорю, ты такие потрясающие знания. почему ты эти знания не берешь и хотя бы наемным работникам не реализовываешь. Или в своей собственной компании не продаешь. Женя, такой геморрой. Учить намного проще, чем самому соблюдать. Тут я, говорит, зарабатываю 300 тысяч, и мне, говорит, более хватает. То есть он уходит от большего дохода в меньший доход, вот это меня вызывает немножечко непонимание. А у тебя наоборот получается? зарабатывать. 10 миллионов рублей в месяц. Да. А сейчас у тебя сколько? Где-то 3-4. Кто первый после тебя из тренеров по продажам? Ну, я думаю, сейчас это, наверное, бакшт в какой-нибудь, который вот книги пишет. Но... А Это помните, Азимов Сергей. Не Азимов не это вообще про другое. Азимов занимается менеджерами. Угу. Менеджеры это пять процентов результатов в продаже that основной результат дает правильная система. То есть я, ты ко мне приходишь и говоришь, mm -hmm. допустим, ну, как, какой у тебя там бизнес там. Нектарин, да, интернет Нектарин, вот, допустим. Вот ты мне говоришь, Катя, мне надо там увеличить продажи. И вот мы с тобой смотрим, какая у тебя структура, на что люди тратят в продажах mm -hmm. время, все это оптимизируем, перестраиваем, мотивацию твою смотрю, говорю, как переделать. Mm -hmm. У меня есть uh, своя методика по разработке, ну, потому как mm -hmm. должна мотивация продавцов. И, собственно говоря, через это у тебя растут результаты. Вот то, что я гарантирую, это рост 30%. Можешь поделиться тремя т Амбическими лайфхаками, как построить отдел продаж, или чтобы как он эффективно работал. У всех главная боль, у всех проблема и у вас, и у вас, и у всех нас с продажами. Ну, первый, наверное, момент, который все совершают как ошибку, это отсутствие декомпозированной своей цели по прибыли до момента действия каждый день каждого сотрудника, который есть в продаже. Переведим. То есть, когда мы понимаем, какое количество каких действий должен делать маркетолог, это контролируемый есть процент выполнения плана на день, то же самое по менеджерам по продажам, то же самое по новым, по текущим клиентам. Uh -huh. Соответственно, когда вот этот план собственника, он не разбивается до каждого дня, uh -huh. каждого сотрудника, то собственник очень долго выходит на эту цифру, потому что он не может цикл управленческих изменений запустить. То есть, контролировать каждый день цифру, что-то корректировать, чтобы uh -huh. результат дошел до того момента, как ему... Ну, uh -huh. Или? подходит. Или uh, это процессу. непонимание, как ставить в принципе планы, из чего они состоят, и ставятся планы просто в целом по выручке. Это хорошо, когда так, бывает и а такого нет. Uh -huh. Вторая ошибка, которая часто бывает, это когда вот планы как бы есть, но ни один сотрудник финансово за них не отвечает. То есть есть, допустим, там процент с продаж платят его, да, но этот процент он вне зависимости от того, делает сотрудник план или не делает. И вот задача сделать, наверное, мотивацию продавцов такой, чтобы когда они не делают план они получали так, чтобы им хватало на черный хлеб воды и сходить в магнит. То есть вот uh -huh. снять квартиру на двоих, однушку там. Чтобы и сходить в магнит, было. да, чтобы была такая зона дискомфорта, чтобы они были замотивированы делать результат. Uh -huh. К примеру, мы когда разрабатываем мотивацию, мы делаем так, что тот, кто не делает план, получает 30 тысяч рублей, а тот, кто его делает, 120. Uh -huh. Соответственно, разница очень большая, и сотруднику понятно, зачем делать план. Потом есть еще момент, когда собственник начинает мыслить на финансовом градуснике своем, а не сотрудника. Uh -huh. У меня был один клиент, он получал 5 миллионов чистыми прибыль, потом у него прибыль упала до 2,5 половиной. И он жаловался, что почему мне исполнительный директор не понимает, да, что нужно больше работать. Uh -huh. И у директора зарплата упала с 250 до 200. Соответственно, на его уровне ничего принципиально mm -hmm. не поменялось. Mm -hmm. Либо же, допустим, собственник считает, что как можно жить на 40 тысяч, а его сотрудники умудряются на эти деньги там, не знаю, кормить детей, ездить в отпуск, откладывать, uh -hmm. то есть ну, такие вещи делать. А потом еще, если говорить про ошибки, которые допускаются, мне кажется, что основная еще такая, когда вот планы ставят, есть вот во вторичном твоем этом среде. Да, да, вот планы не ставятся по текущей клиентской базе и не определяется доля в текущих клиентах. Все всегда думают, что у них прям все все берут. Допустим, я работала с Димой Портнягиным по отделу продаж, но ну, строила ему в Транзит Плюсе. Uh -huh. И ä, там, значит, ä, мы когда с его топ-менеджерами делали вот эту вот долю, определяли, он мне говорит, да у меня все заказывают логистику, 100%, прям если логистика, то это ко мне. И мы прозвонили клиентов, и клиенты говорят, да, мы часть у вас, часть у других. И мы mm -hmm. сказали, а, что сделать, чтобы вы к нам просто все перевели. Ну, и они там сказали, и мы сделали, то есть и сразу же mm -hmm. просто с одной недели там собрали достаточное количество денег от клиентов просто за счет… Он довольствовал сотрудничеством с тобой? Консалтинг – это совет правильный, на основе опыта, да, который есть. Если Похожий совет свой... приводит к увеличению прибыли, к тебе обращаются снова, в этом есть твой секрет. А, обычно ко мне Правильно не обращаются. Советы ты за деньги даешь? Обыч... Да, обычно ко мне, кстати, не обращаются второй раз, потому что я строю систему, которая угу. без меня уже может работать. И, как правило, если собственник ко мне приходит, у него уже план действий на три года там, или на четыре. Слушай, такого... звучит прям и вкусно. У меня три компании испытывают... Вы можете на моем канале посмотреть, кстати, вот мы уже несколько выпусков сделали, и там везде мои клиенты, которые рассказывают о своих результатах и плюс mm -hmm. дают фишки по продажам. Про точки контакта вообще классные примеры. Одна компания по недвижке внедрила у себя, значит, такие фоторамки, которые mm -hmm. распознают твой адрес в соцсетях. И в фоторамках показывали фотографии этих людей, когда они заходили в шоу-рум. Это в Бразилии было, mm -hmm. и это увеличило продажи на 20% застройщиков. Потом еще был классный кейс, когда в одном детском магазине собственник внедрил приветствие, которым его сын говорил. Он говорит, пока взрослый подходит к телефону, вы позвонили в магазин моего папы, я вам посчитаю до пяти. И считал до пяти. То и люди это... больше ждали, да? Да, люди больше ждали, люди запоминали. И есть вот такая фишка еще с точками контакта, то есть если вы их проработаете, то у вас выше будет конверсия в продажу. Это один из инструментов, которые мы даем. Прикольно, слушай, меня же идея родилась, когда входящие компании будет, «Здравствуйте, вы позвонили в компанию моего папы». О -о -о, блин, это круто. Слушай, да. ты придумаешь такие вещи? Да, ли? я придумаю. А последний кейс классный вообще тоже. Я работаю сейчас с ювелирной компании, у них оборот 500 миллионов. Соответственно, uh -huh. у них свое производство плюс розничная сеть. И у нас одно из заданий на программе – вернуть отвалившихся клиентов. И мы с ними сгенерили идею отправлять слезинки. А слезинка золотая, серебряная и бриллиантовая, uh -huh. в зависимости от объемов, которые давал клиент. Соответственно, отправить слезинку и написать, что мы очень скучаем по вам, просим вернуться, а там коммерческий директор, это жена собственника. Я говорю, ну напишите, что вы стали коммерческим директором, uh -huh. вы жена владельца этого бизнеса, и очень сожалеете, отправляете им бриллиантовую слезинку <laughs> об этом. Я думаю, это офигенно сработает, потому что мы то же самое делали в цветочном опте. У меня был клиент 20 миллионов. А, 10 миллионов в месяц по цветам оптовый, uh -huh. и у него было много отвалившихся клиентов, потому что в цветке очень сложно качественный продукт выдавать, там есть такая проблема. И мы с ним выслали всем, кто отвалился, отвалился у него на 7 миллионов в неделю примерно этих клиентов, букет цветов и открытку типа. Игорь, владелец компании такой-то, очень скучаю по вам и мобильный телефон. Uh -huh. И ему все женщины... Хотя он мне говорил, зачем цветы женщинам, они так цветы продают. Ну, да. типа, не прикольно. Они все ему написали и прям реально согласились с ним работать собрал. Круто, прикольно. Об этом целый выпуск есть на моем канале. Вы можете Молодец. посмотреть там 24 минуты. Прям. А, еще у меня, кстати, акционер Игореман. из такого интересного. Игриман, акционер, это же Ман Иванов. Ман Иванов и Фербер, Фербер, да. Вот наша компания, он тоже акционер. То есть у а, вас три акционера, ты муж и Игриман. Да, да. Да. Ну, uh -huh. лайфхак еще есть очень классный, очень крутой. Это вот про эту долю. То есть, позвоните, спросите, сколько берете не у нас, сколько берете у других. Uh -huh. У меня есть пример компании, где мы так обзвонили дилеров говор... и задали вообще такой вопрос, типа, сколько берете того, что у нас бы брали, но берете у других, потому что у нас этого нет. Uh -huh. И они сказали, вы знаете, у вас а, японские игрушки, у нас тут в регионах они не продаются, потому что это дорого. Угу. Вы можете из Китая что-то привозить. И у меня вот этот собственник, он открыл филиал в Китае, начал производить эти игрушки в Китае, и у него просто и маржинальность, и оборот угу. сразу выросли. Он просто от клиентов послушает. То есть зачастую, обращаясь к тебе, получая эту обратную связь, правильный совет и консалтинг, возникают какие-то инсайты или даже новые идеи, которые могут там либо дивер... масштабировать бизнес, либо вообще диверсифицировать, что-то новое сделать. Правильно? Да, да, да. То есть вот есть да. понятие Америки, там вот знаешь я с Таковинином разговаривала, он говорит Америка это сильная конкуренция, говорит хочешь скажу что это, я такая ну давай интересно, он говорит это когда что бы ты ни делал, конкуренты делают это лучше чем ты. Uh -huh. Я говорю блин реально у нас стране что бы ты ни делал ты делаешь это лучше других просто uh -huh. просто возьми и сделай, то есть ты просто ну, бери и начни делать, потому что с продажами вообще у всех такой бардак. Я делала ремонт и то себя. У меня на самом деле такой серьезный был бюджет и как бы даже при наличии этого бюджета я просто не могла... Не уложилась, да? Не, ну не уложилась, это, конечно, в три раза больше оказалось. А вот то, что за эти же деньги ты сам бегаешь за продавцом, я подходила и говорила: можете мне позвонить, вот запишите мне, только мне наберите, пожалуйста. Поэтому, знаешь, у нас есть кейсы по застройщикам, там, не знаю, компания в Туре обратилась к нам, у них продажи упали с миллиарда до 500 миллионов. Значит, они стали продавать по 10 квартир в месяц. Мы им за 8 месяцев увеличили результат до 50 квартир в месяц. Угу. У нас вот для девелоперов там есть своя наработка, то есть как все систематизировать, чтобы эффект был очень большой. И, ну а все почему, потому что ну, вообще все в целом очень плохо работают. Угу. То есть даже если, ну то есть поэтому у нас практически у всех клиентов, кто что-то делает, у них есть результат. А не думал открыть свой собственный бизнес по различным тематикам? Находить партнера, который будет операционкой заниматься? в сфере там недвижимость, риэлторские услуги и так далее. Брать. Я думала и даже открывала, но везде наступает кидало. То есть вот. А, ну, серьезно? А, ну да, то есть я такой доверчивый человек, я там не подписываю вот эту всю юридическую тему. А мне, сложно ну, мне сложно, сложно, как-то мне не душа не лежит к этим всем моментам организационным. Я всегда угу. такая на доверии. И когда я с кем-то договаривалась, всегда потом это заканчивалось, ну, типа, спасибо, давай. Пока". Ты закрыла у тебя этот файл, или ты тут сейчас открытый и просто ищешь новых, Слушай, новые возможности? я не знаю. Я уже на самом деле не верю людям. Я уже даже считаю, что меня мама неправильно воспитала, типа, вот, доверяй uh -huh. всем, делай добро. То есть вот это я уже пытаюсь себе искоренить, потому что, ну, в предпринимательстве вот я посмотрела фильм, основатель про Макдональдс, да, и он там говорит. Слушай, вот если конкурент твой будет тонуть в болоте, ты сможешь подойти, наступить на него ногой и сделать, чтобы он задохнулся. Uh -huh. Тот говорит, нет, я не могу. А этот то говорит, а вот поэтому, а я, говорит, смогу и поэтому у меня 100 ресторанов, а у тебя всего один. Uh -huh. Я поняла одно за время предпринимательской деятельности, что нужно доверять только себе, вот. бизнес с кем-то иметь, это реально очень сложно ну, для меня, потому что, uh -huh. ну, как-то не получается мне настроиться. А я вот не согласен с человеком из фильма Макдональдс. Он, знаешь, почему? Потому что токсичная конкуренция. Она. Представляешь, оба конкурента будут воевать друг против друга, тратить на это время и ресурсы вместо того, чтобы объединиться и взаимовыгодно в режиме вин-вин существовать. Я с ним может быть и не согласна, но ситуация по жизни она сводится к тому, что очень многие люди в нашей стране они ведут бизнес таким образом. И пока окружение, да, это как, не знаю, там, полиция какая-нибудь, да, пока такое окружение, даже самый честный человек и хороший приходит, и он да. просто тоже. Если ты не будешь таким жить, тебе будет очень сложно выжить. А представляешь, если все люди будут другими? Вот об этом мой сеттинг по поводу осознанности. Если мы не будем, если держать слово, будет правильно раньше как слово купца. Я дал слово, я обязательно его сдержу. Если ты выстраиваешь честные взаимоотношения, ты притягиваешь в себе честных людей. Вот я так и выстраиваю, а поэтому и не делаю партнерство, наверное, сейчас. Ну, то есть я, знаешь, как решила? Я решила вот вкладывать сейчас ресурсы, силы в свой бизнес, uh -huh. поскольку я понимаю, пока он может, как он может масштабироваться, и поскольку он построен так, что уже высвобождено время, а время это, в принципе, очень важно с учетом того, что у меня маленький ребенок, я uh -huh. девушка, мне надо собой заниматься, да, то есть я и так, ну, грубо говоря, там... С 18 лет по 12 часов работала там, начинала с продавца в магазине а сколько тебе сейчас лет? Я Мне? 31. 31. 31. А, а я что начинала все там с того, что в продуктовом магазине в ночные смены работала, не было денег. Я просила mm -hmm. еду у подруг. Я знаю, что ты крутая, аудитория еще не знает. тебя первый раз сегодня увидели. Uh -huh. И вот э, зацепи, Вот дай что-нибудь прямо в самое сердце, самую прям проблему. Uh -huh. вот как можно туда залезть, сковырнуть. Ну, расскажу, например, кейс один. Часто бывает отсутствие продаж из-за того, что изначально не с теми клиентами работают. И есть такой инструмент АБЦ, X и анализ. А, и X, это по рентабельности клиентов, итоговая сумма, так. то вот рейтинг составляется. 20% клиентов, которые дают 80% рентабельности uh -huh. или, при, ну, или там, к примеру, оборота, да? Вот. И дальше X, Y, Z – это по частотности, то есть задача привлекать тех, кто больше денег приносит и наиболее регулярно. Uh -huh. Когда ты их вычленишь в специальной таблице таких клиентов, ты поймешь, что их объединяет и как их найти по косвенным признакам. Uh -huh. Благодаря этому ты своих менеджеров можешь направить туда, где сразу же большие деньги соответственно, сразу же больше продаж. Очень классная фишка, которая мне нравится, которая повышает конверсию, создает вау-эффект, это есть такой сервис B2B Family, который позволяет, когда менеджер отправил коммерческое, клиент, его открыл, менеджеру в этот момент позвонить, потому что менеджеру приходит смс-ка на телефон об этом. и он звонит, сервер, приходит, да? Он звонит и говорит, я вижу, вы открыли коммерческое предложение на таком-то месте, угу. что вам сказать? И это, естественно, сразу делает дополнительную конверсию. Прикольно. Как Они называется? Биту 2 би Family. би ту би Family. Пользуйтесь на здоровье. Есть еще проблема такая у менеджеров, что они не могут часто дозвониться l да. У нас в России такая китайская модель продаж, что это означает, что договор ничего не значит. Значит, сегодня тебе сказали, что завтра платят, а завтра трубку не берут. Есть такое дело. Uh -huh. Есть такой сервис, который дает менеджерам возможность звонить с разных номеров. Соответственно, когда это подключаешь, то легче дозваниваться. И это уменьшает количество недозвонов. Почему можно? Последовательно... Не понял, вот а, я звоню, я звоню. В CRM ты имеешь возможность выбрать номер, с которого звонишь. И ты позвонил клиенту с одного номера, он, допустим, уже понимает, что ты с этого звонишь, и не берет трубку. Ты звонишь uh -huh. с другого номера. А бывают клиенты ah, очень понял. занятые люди, например, предприниматели. И они такие, ну, сейчас мне некогда заниматься. Это если ты его уже поймал, ты его можешь закрыть. Поэтому это тоже очень классная история. Uh -huh. вот. Как называется сервис? Сипилни. А, Какая самая удобная АМА CRM для продаж, на твой взгляд? Субъективно. В Я могу сказать, что мы рекомендуем клиентам либо АМА CRM, либо Bittrex 24, uh -huh. либо 1S, либо Dynamics Microsoft. Uh -huh. Все остальные мы системы не рекомендуем, потому что, в принципе, не видели особо хороших внедрений. Uh -huh. Мало того, интересно... А Пайпдрайв знаешь? Ты? Знаю Пайпдрайв. меньше функционал, чем у АМСРМ. Она тоже простая. Там тоже есть канбан, представление сделать по байтлайну. Uh -huh. Можно легко этим управлять. Но, соответственно, вам crm уже больше всего. Там есть интеграция с Ройстатом, эти метки. Есть функция автозаведения сделки. Вот, кстати, очень прикольно. Мы еще такая мы я тебе помним. спасибо за продукт. Да. Значит, у Кати свой канал, обязательно перейдите, подпишитесь, если вас интересует тема продаж, поддержите в этом начинании. Тяжело блок вести, я по себе это знаю. Она реально очень крутой специалист, очень многим помогла. Я говорю, продуктом не пользовался, но собрал мнение по поводу человека. И мне все положительные. Поэтому подпишитесь на канал, каждому подписавшемуся книгу в подарок, кто на Инстаграм подпишется, в Директ тебе напишет, правильно? Да. И э, давайте эту -то, штуку условия работы с тобой 500 тысяч рублей за два месяца, пятьсот 700 а два месяца бесплатно для одного из подписчиков разыграешь э, и будешь коучить его в плане продаж. Нормально? В прямом эфире. И дополнительно еще, знаешь, тогда этому человеку и тебе тоже подарю сертификат на обучение менеджеров на 500 тысяч в нашей школе менеджеров по продажам. Круто, Это 12 Спасибо. тем, соответственно, по одной теме в месяц, и безграничное число менеджеров удаленно можно обучать. Вот, В принципе, это тогда получается уже миллион подарю. Ребят, пишите хэштег «Жизнь Би» в комментариях на канале у Кати и получайте 500 тысяч в виде сертификата. Договорились? Yes.